пострадали ли доходные апартаменты, как себя чувствует посудка. Мы исходим из гипотезы, ну, то, что это не навсегда. И это тоже проблема для коммерческой недвижимости, для офисной недвижимости. И сегодня я покажу вам 5 примеров, как можно купить такие апартаменты в Москве и инвестируешь для того, чтобы они приносили еще больше денег. Итак, друзья, давно у нас не было выпусков. На связи Андрей Меркулов. Это проект «Территория инвестирования». И прямо сейчас поговорим о доходных апартаментах после пандемии. Как э, рассматривать недвижимость, стоит ли ее рассматривать, сколько можно зарабатывать, пострадали ли доходные апартаменты, как себя чувствует посудка. В общем, накопилось достаточно много инфы. Я полтора месяца провел в поле. После того, как вернулся из Таиланда, я инвестировал как неистовый. У меня было много времени на самоизоляции для того, чтобы разобраться, в инвестициях еще более детально, пройти кучу тренингов, перечитать целую кучу книг. И, естественно, я совершал инвестиционные сделки. И о том, как я это делал, я пишу в инстаграме в своих еженедельных отчетах в день инвесторов в четверг и там вы можете видеть то, что мы заходили и в торги по банкротству, и выдавали займы, и закрывали займы, и покупали апартаменты, и фотоотчеты, и в сторисах, целая куча информации, но сегодня в видео я расскажу последовательно, почему сейчас в 2020 году и далее я планирую инвестировать в ликвидную недвижимость, покупать ее ниже рынка, покупать ее с кредитным плечом и сдавать долгосрочную аренду. То есть, Моя стратегия неизменная, до пандемии я говорил об этом, то что я планирую в 2020 году и далее покупать ликвидные небольшие квартиры в Москве, в хороших локациях. Москва, Подмосковье с хорошей транспортной доступностью. Значит, давай по порядку, что сейчас конкретно изменилось. Я не буду говорить о том, то, что посудка вся стоит, это вы и так видите, отели пустуют, многие... Посудочники вынуждены были закрыть бизнес, и их счастье это временно. То есть мы понимаем, что границы когда-нибудь откроются. Мы исходим из гипотезы. Ну, то, что это не навсегда. Если ты с этим тоже согласен, не забывай ставить палец вверх по видео, потому что на Ютубе, как говорится, принято поставить палец вверх и отписаться в комментариях, а что ты думаешь конкретно по этой стратегии. Соответственно, что помимо посудки может еще происходить, будет меняться спрос на длительную аренду. То есть, многие люди почувствовали то, что можно сидеть дома и, в принципе организовать всю работу через Zoom, через Skype, через Telegram. И работодатели, в принципе, понимают, что часть сотрудников можно просто перевести на удаленку. И это тоже проблема для коммерческой недвижимости, для офисной недвижимости. Торговый ритейл, ну, понятно, что он сейчас присел, но, скорее всего, если не обанкротится, то он будет постепенно-постепенно возвращаться. А вот про офисную недвижимость, к сожалению, я так сказать не могу. Если говорить про коммерцию, то мы также рассматриваем складские помещения, мы также рассматриваем производственные помещения, Просто, потому что это часть бизнес-процессов и от них никуда не уйдешь. Недавно в Инстаграм я как раз сделал подборку тех стратегий в недвижке, которые я, на которые я делал ставку в период пандемии. И как раз доходные апартаменты это одна из тех стратегий. При этом, когда ты выбираешь доходные апартаменты, я не знаю, опять же, это мое личное мнение, потому что я точно знаю людей, которые сдают их по сутку, они их изначально готовят под посуточную аренду. И в принципе они будут правы там через пару месяцев, когда все туристы вернутся, может быть через полгода, но они в любом случае вернутся. И соответственно спрос на такое жилье естественно будет тоже расти и они его будут удовлетворять. Моя стратегия такая, то, что при покупке апартаментов в кредит, они при сдаче в длительную аренду должны перекрывать платеж по ипотеке. И еще должна оставаться какая-то часть. И сегодня я покажу вам 5 примеров, как можно купить такие апартаменты в Москве. На примере тех апартаментов, которые я покупаю и которые вы можете прийти к нам, но мы вам такие же точно подберем. Либо вы можете поискать их самостоятельно. Я уверен, что что-то у вас получится, было бы просто желание. Соответственно, первое, мы считаем доходность без посудки, второе, я считаю доходность без распила, то есть в чем проблема распила и надо понимать, если вы недавно смотрите видео об инвестировании, распил, тогда вы берете большое помещение, например, двухкомнатную квартиру и делаете из нее две студии, да, соблюдая там жилищные нормы. Там не размещая мокрые точки над жилыми зонами, апарты подходят очень хорошо, потому что апарты, они в принципе все нежилые, и сам бог велел планировать, как тебе нравится. Но опять же есть тоже нюансы, которые вынесем пока за скобки этого видео. То есть ты взял апартаменты, распилил, и внимание, если ты пилишь, распил тебе будет давать примерно около 7%. То есть условно, если бы ты сдавал одну небольшую квартиру за 25 тысяч рублей, то разделив ее по окнам и сделав две маленькие, ты мог бы начать сдавать их каждую по 18. Да, чуть больше риск, чуть больше движений в плане заселения, чуть выше коммуналка, но в целом вот эта доходность в районе 7, в лучшем случае 10%. Но те кейсы, которые я видел с кредитным плечом, это примерно 27% годовых. Опять же, есть штурмовые конструкции, когда берут первый взнос, кредит, но мне кажется, это уже ну, сродни некому не инвестированию, а некому уже спекуляциям и рискованным стратегиям, потому что все-таки ну, нужно понимать, что инвестиции это когда ты платишь, откладываешь деньги, то есть в первую очередь ты берешь деньги, ты можешь их занять дешево, если у тебя есть опыт или взять свои и инвестируешь для того, чтобы они приносили еще больше денег. Так вот, доходность без посудки, доходность без распила, платеж должен перекрывать ипотечные платежи, плюс платеж от аренды длительный и плюс еще должно что-то оставаться. Вот, собственно говоря, такие критерии я для себя поставил и ну, один из проектов, в который мы заходили, как раз удовлетворял этим критериям. Значит, а еще важный момент: денежный поток от аренды я направляю в долларах на брокерский счет, и там покупаю либо дивидендных аристократов, либо бумаги рейд-фондов. То есть в клубе инвесторов у нас я ежемесячно делаю подборку тех бумаг, которые я покупаю, в том числе и от денежного потока со своей недвижимости. Плюс для меня, я, может быть, в следующих видео, если актуально, могу эту тему подробно рассказать, то есть можно за счет апартаментов либо любой другой недвижимости построить себе сбалансированный доходный портфель. У тебя есть недвижка, вторичное богатство по Киасаке, которое дает тебе денежный поток в рублях. Этот рублевый денежный поток складывается в кубышку в долларах на брокерском счету, например, в том же Interactive Brokers. Опять же, это не реклама, дисклеймер, это не финансовые советы и ни в коем случае не призывы действовать так же, как я. Это мое личное мнение, мое личное решение. Вы берете все риски на себя самостоятельно и принимаете эти решения. Так уж случилось, что Сейчас об этом нужно говорить, ну, в принципе, всегда было тоже нужно, но сейчас я думаю, что это важно подчеркнуть, потому что время неспокойное, риски повышаются, и каждый должен принимать решение самостоятельно о свои инвестиционные действия. Итак, давай перейдем непосредственно к тому, то, что покажу на экране, как, ну, во-первых, посмотрим апартаменты, которые у нас есть. Конкретно в этом примере это апартаменты стоимостью 3 650 тысяч рублей, и эти апартаменты сдаются за 45, то есть я рассчитал 5 вариантов, как их можно приобрести. Первый вариант это приобрести апартаменты без кредитного плеча, просто за свои деньги и получать там денежный поток там, в районе ну, вот, 36 тысяч рублей за высчитан вообще абсолютно всех расходов налогов, сдавать не самостоятельно, а через управляющую компанию, там сдалог, налог на ИП еще платить, то есть все-все-все, это чистый денежный поток на руки и для многих инвесторов сейчас это является очень неплохая инвестиция, потому что тут как раз идет защита от потери основного источника дохода. Бизнесы закрываются, многие сидят дома и часть инвесторов размещает свой капитал как раз для того, чтобы компенсировать вот эти выпавшие расходы прямо сейчас в моменте. То есть им не интересно получить денежный поток через 10 лет большой там с большей доходностью. Они хотят запарковать свои накопленные деньги сейчас, чтобы каждый месяц получать денежный поток. И как раз на экране первая стратегия без кредита, она. Будет давать в районе 10 процентов годовых то есть на мой взгляд это не самое интересное решение если просто купить недвижимость да ты заработаешь там после ремонта она немножко вырастет но в целом я бы не стал рассматривать это как один из основных источников дохода, хотя справедливости ради надо сказать, что отремонтировав такие апартаменты, их можно продать примерно на 500 тысяч рублей дороже через год и тогда доходность будет совершенно другая принципиально, то есть там увеличится она еще на 10% а ты получишь свои 20, опять же это если посмотреть на табличку. Значит, варианты с ипотекой от 10 до 20 лет. Опять же, вы видите на экране то, что 10-летняя ипотека, в данном случае конкретном, она не будет давать положительный денежный поток, то есть каждый месяц при условии, что все будет заселено, Но ну, опять же у тебя одна студия и в принципе арендатор, если выезжает, он предупреждает тебя за две недели, если нет, он просто теряет свой собственный задаток, либо если он съезжает ранее, он опять же потеряет этот задаток, поэтому как правило его хватает для того, чтобы сделать некий ремонт и опять же остается время для того, чтобы заселить новых арендаторов, то есть простое в такой недвижке они будут в принципе минимальные. Соответственно, если ипотека идет на 12 лет, и тогда уже появляется денежный поток, и если ипотека идет на 20 лет, то там идет максимальный денежный поток после выплаты кредита 8800 рублей. И если посмотреть, то каждому инвестору здесь подходит своя отдельная стратегия, потому что по факту самая выгодная ипотека короткая на 10 лет, потому что доходность будет больше 20%, то есть 20,23, но при этом ты будешь тебе нести убытки, то есть тебе каждый раз придется и здесь есть неочевидная история, о которой многие инвесторы упускают. Помимо основного денежного потока, давайте сейчас возьмем самую простую ситуацию, то что за 10 лет стоимость недвижимости в долларах не изменилась. Ну, условно, скорее всего, так и будет, но и даже давай возьмем так, чтобы и в рублях она не изменилась. Соответственно, но многие инвесторы упускают, то, что вот этот платеж от арендаторов, он выплачивает не только проценты по кредиту, но и немного тела кредита. И как раз на короткой ипотеке вот эта часть, она сдает значительную долю доходности погоду и как раз ну вот если мы посмотрим то что ипотека ежемесячно точнее ежемесячный денежный поток идет отрицательный 2285 рублей но при этом выплаты тела кредита в месяц в среднем за 10 лет составит 25800 рублей понятно что в первые года они будут меньше в последние годы, в последующие они будут больше. И для себя я выбрал следующий вариант, то есть я не рассматриваю приобретение недвижимости без кредита сейчас, потому что у меня есть денежный поток от бизнесов, от доходных сайтов, от доходного дома и плюс есть недвижка, то есть есть пассивный доход, который сейчас относительно стабилен, даже несмотря на все то, что происходило там, кругом было все закрыто и так далее. И конкретно апартаменты, часть апартаментов я рассматриваю для того, чтобы сделать ремонт и продать и часть апартаментов я рассматриваю для того, чтобы приобрести их в ипотеку и сдавать в долгую, то есть для того, при этом я буду брать ипотеку на 20 лет, потому что сейчас по факту уникальная ситуация, когда ставки по ипотеке ниже, чем инфляция, то есть Понимаете, вот э, на картинке сейчас э, инфляция с 2009 по 2019 год составила в среднем 10-79%. Ставки по ипотеке ниже. То есть, по факту, все деньги, которые ты сейчас берешь в кредит, они для тебя не только бесплатные, но тебе еще по факту и доплачивают за то, что ты их взял, потому что ставка ниже чем инфляция. Выводы делайте сами. Что я могу вам предложить? Если вам нужны такие апартаменты, пишите мне в Инстаграме. Я скину контакты своих подрядчиков, которые помогут вам их подобрать. Если это видео оказалось вам полезным, вы знаете, что делать. Это нужно поставить палец вверх. И пишите в комментарии, если хотите, чтобы я разобрал также видео на, на тему, как из апартаментов сделать банкомат финансовой свободы. То есть, как правильно распорядиться денежным потоком от 20-летней ипотеки для того, чтобы через 20 лет у вас была не только недвижимости, но еще и крутая кубышка в 20 миллионов рублей, и она давала денежный поток еще и в валюте, и плюс еще и денежный поток от аренды. В общем, очень много классных плюшек. Если тема интересна, также отметьтесь в комментариях, буду знать, что вы досмотрели это видео до конца. с вами был Андрей Меркулов. Пока-пока.